Все держится. И они ищут тебя. Что ты сделала? Ничего. Я велела тебе ждать. Не вышло. Твои друзья тут повсюду. Ты все достала. Да. Осталось убраться отсюда подальше. Эй, давай за мной. Хочешь погладить? Не бойся. Вот видишь. Ну все. Можешь проведать ее, если хочешь. Она поправится? Да, очевидно. Привет. Они дети? Ну да. Что с нами стало? Может мы перестали искать свет? И да узнаю, Не пойдет, Я ее уговорю. Мы нарушили правильный Ее на пенсии будет лаговать. Нет, я... Почему не спишь? Да я... Меняла Яре повязки. Она быстро пришла в норму. Ну да. Шрамы крепкие. Туда и О чем они спорят? Лев не хочет уходить из Светла. О, он пригласил их отправиться в Санта-Барбару. Это на него похоже. Я думала, ты отговорила его уходить. Вообще-то я пойду с ними. Но только без тебя. Он, может, и повелся на твою игру с детьми, а я нет. Да нет никакой игры. Лучшая убийца Шрамов внезапно подобрела. И Оуэн тут ни при чем Да? Я не всегда поступала правильно. Ты дерьма, кусок, Эби. Всегда была. Меня хватит. Хочешь помочь этим детям? Исчезни из их жизни, пока ты ее им не изгадила. Все хорошо? Как рука? Ну, лучше, чем было утром. Лев успокоится? Конечно. Да. Поможешь мне его поискать? Он очень узвенчен. Да. Он убежал туда. Лев! Лев! Вернись, пожалуйста! Почему Лев не хочет в Санта-Барбару? Он переживает за маму Боится, что она пострадает из-за нас И есть чего бояться? Ему сейчас о себе надо подумать А что с ней могут сделать? Иногда родители наказывают за проступки их детей Но наша мама очень набожные Я думаю, ее не тронут А есть варианты? Как ей помочь? Уйти она не согласится, ее не убедить. Меня больше волнует, что она скажет ему. Лев, Лев, прости, Лев, выходи, Лев, Лев, пожалуйста, Лев, вернись, Лев, Лев, Лев. Интересно. А это он видел? Он любит акул. Любит акул, но не любит океан? Он тебе в этом признался? Нас с ним сблизил страх смерти. Он сказал, ты храбрая. Врет он все. Не знаю, как тебя благодарить. Да и не нужно. Я сама хотела. Ты слышишь? не бойся. Не бойся, она хочет поиграть. Привет, милая. Что принесла? Она тебя не тронет. Так, смотри. Опорт, Элис. Она хочет, чтобы ты опять ей кинула. Ладно, еще разок. Попробуешь? Мне кажется, лучше не стоит. Она же не укусит, правда? Нет. Обещаю. еще кинуть. Она будет только рада. Дойти, идти искать дальше. нашло думаешь вашу маму точно не переубедить если она его видит таким своими руками придушит он много тебе рассказал не особо я слышала ваши называли его лили Долгое время я не понимала, почему он критикует законы, традиции. Когда он объяснил мне, как он себя ощущает, я сказала никому не рассказывай. Я надеялась, у него это пройдет какое-то время он держался но потом побрил голову как делают мужчины это был приговор тогда вы избежали сперва я на него наорала ударила У меня есть идея. Давай найдем ему подарок. Пошли. Как думаешь, зачем он это сделал? Ну, постригся на лоса. На прошлой неделе он получил назначение. Он хотел быть солдатом, как я. А его решили выдать замуж за одного из старейшин. Таков обычай. Бедняга. Где Санта-Барбара? Это в Калифорнии. А где Калифорния? Вот, смотри. Это Сиэтл, а это Санта-Барбара. А наш остров. В таком масштабе его не видно, но он здесь. Так далеко. Да. Хорошо. Должно же тут было что-то остаться. Не... -а. Такое пофло нам не нужно. Миленько. Видишь что-нибудь стоящее? Нет. Ищем дальше. Может, это? Идеально. Мел не права, кстати. Ты хорошая. Ты меня не знаешь. Нет, знаю. Эби, перестань воровать мои вещи, а? Извини, я не знала, что это все твое имущество. Ну, мой... Океанариум? Мои вещи? Да я шучу. Бери что угодно. Ты нет. Ты видел Лева? А, да, он был в том зале. Честно. Можно на два слова? Я догоню. Хорошо. Она не поняла, что я шучу. Не лажу, я с детьми. Да. Ну вот ты им понравилась. Так ты... едешь в Санта-Барбару, так? Не могу. Почему? Сам знаешь. Мы что-нибудь придумаем. Уже поздно. Нет, нет, не поздно. Я понимаю, что все охренеть как сложно. Понимаю. Но мы можем быть счастливы. Эбби. Имеем на это право. Ты слышал? Кто да, это он? Он пошел за ней. За кем? За мамой. Эбби, она его убьет. Лодка готова? Еще нет. Сколько тебе нужно времени? А -а -а. Пара часов. Черт. Мы его опередим. Возьмем катер на приступ. Эй! Она еще не отошла. Я в норме. А как я одна его найду? Я с вами. Оуэн! Он. Они хотят плыть на этот остров. Вот именно. Я не могу отпустить ее одну. Вообще-то можешь. Я хочу помочь. Да? Так останься здесь и почини лодку. Расставь приоритеты. Яра, пошли. Он там причал. Ты как? Нормально. Ладно. Здесь побывали псы? Мы оставили там несколько лодок. Ясно. Я не хочу. Так. Ловлю. И я справлюсь. Осторожно. Так, мы доберемся до твоей деревни целой? Мы можем проходить не в непремятном месте на берегу. Оттуда мы пойдем тропами. Тропами? Там вполне безопасно. Как считаешь, лев может передумать? Нет. Слишком упрямый. Он понимает, на что идет. Ну, я думаю, да. Он сильно привязан к ней. Но ведь она его мама. Она смотрит на замочку. Причала. Кажется, нужно идти в обход. Нам сюда. Попробуем намочить, уже поздно. Стой, я сама Вон там, на той стороне. Нам просто надо подняться и обойти. Ладно, я поняла. Яра. Побудь здесь. Я найду лодку и заберу тебя. Нет, я помогу. Не надо. Я сам. ладно? Да. Черт. Снайпер, меткий урод. Зачем ты здесь? За лодками. Сегодня вечером мы атакуем остров. Но тут вылез этот пендер. <звы> Я послал за подмогой. Помощь на подходе. Вроде. Мне нужна лодка. Срочно. Зачем? Рассказывать некогда. Ну, тогда поможешь мне с этим гадом. Давай.